Мы очередные заброшенные посылки и, будем... и будем их распаковывать. коробки хочешь начать? Вот Хорошо, ребята, Милена хочет вот этой коробкой, Ну и мы распаковываем вот это. Кто любит заброшенные посылки, мои видео, где я раскрываю заброшенные посылки, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Ребята, давайте, Милена уже отклеила. Смотрите, ой, Амелена там маленькую посылку открывает. Всем кому нравится продукция Это. как Смотрите, какие прикольные коробочки. Ребята, тут сережки. Давайте посмотрим. О, ребята, тут сережки и браслет. Так прикольно. Интересно, а что в этой розовой коробочке? Давай посмотрим. Давай. Ребята, смотрим, что тут? А вот Ау, деньги. Деньги. Деньги. деньги. Есть тут деньги и карточки. Мамочки. Так прикольно. Интересно, чья это коробка? Наверное, на какого-то бандита. <связывая> Ребята, давайте быстро запрячем эти деньги, пока не увидела мама. Там куда спрятать? Давайте, дай давай, давай, <связывая> деньги. О, Милен, где я? Мы по везде почувствуем. Да, по э, теперь открываем какую, Милен? Давайте открываем. А мама ее очень хочет. А где ножницы? Давайте ножницы. <связывая> так, Шат, давай. О, какие-то кошельки. Посмотрите, какие-то кошелечки для ребенка, для Милены и для или для меня. Я. О, для мамы и для папы есть кошелечки. Наверное, вот этот мы подарим маме, а вот этот подарим папе. А вот этот пускай будет Милешки. Нет, ну тебе, Так, ребята, продуваем. Давайте распечатываем. Я, я, я, я, я, да, давайте я, вот я, это, вот это распечатаем. Так, это сделают, но Вот, ты готова? Открываем? Да. А, а Милена. Это чехол. Это телефон. Ребята. Да, это Круто. Теперь это будет Милешенький телефон. Еще наушники вздребила. телефон. Ребята, посмотрите, это как какой-то набор нужна. вещей, а они это... даже бирками, ребята, а смотрите. А это у меня зарядка. Ой, еще зарядки. Наушники. Наушники, зарядки. Наушники, зарядки. Нет, тебе понравились сегодняшние распаковки? Да. Мирена, что тебе больше всего понравилось? Наушники и а чифон. Да. И пачала. Мирена, да, что ты делаешь? Я делаю уроки. Что, на новых вещах? А -ля -ля.